Так что я хочу вам сказать, друзья. Друзья, а также не забываем нажимать колокольчик. Вот. Это чтобы быть в курсе всех а, моих последних новостей, видосиков, которые выходят на моем YouTube-канале, друзья. Вот. Я видите, зажмуриваюсь. Пошли такая тяжелая, увесистая. И убить можно просто и вся. И нету вашего Жеки-блогера, друзья. Да мне бы этого не хотелось, мне бы хотелось для вас побольше каких-нибудь интересных роликов снимать. Видите, я сейчас тут сидел, вот с пиласом. <вотвижный шаг> да. Бардон, друзья, не повторяйте, а когда, когда трюк отчет, а какой-то друг исполняет, не исполняйте мою отрюшку, друзья. И медленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся, и заставить <связано> их работать.